Друзья, а вы отмечаете Новый год по восточному календарю? Восточные традиции ориентированы на движение энергии мира. Вступая в гармонию с планетарной энергией, мы гораздо проще получаем желаемое. Настраиваемся на благоприятную волну, которая способствует нашим делам в течение всего года. Такова сила энергии в ночь с 11 на 12 февраля, когда наступает год стального быка. Прикормив своей благожелательностью и определенными ритуалами повелителя года, можно оседлать волну удачи и остаться в этом потоке надолго. Тогда весь год вы удивительным образом оказываетесь в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми, и все ваши старания и действия начинают приносить гораздо больше плодов. Можно создавать результаты проще, быстрее, надежнее, а главное весело играючи и с удовольствием, когда вы знаете, как управлять этой волшебной энергией. Самаронская тусовка, которую мы проводим 11 февраля, как раз для тех, кто хочет получить максимум отдачи от своих стараний, быстро и легко, синхронизируя энергию мира с собственной энергией. Как это работает? Приходи и проживи. Начинаем в 19.00. Переходи по ссылке в профиле и узнай подробности. До встречи 11 февраля.